Приветствую на канале Таро Елена. Сегодня у меня такая тема: А нравлюсь я ей, нравлюсь или нет. Ну что ж, сегодня у нас карты Манара. они такие ну, с таким задором расскажут нам, насколько вообще вы нравитесь. Здесь будет, пожалуй, три варианта. Загадываем. Так, вариант номер 1, вариант номер два и вариант номер три. Пожалуйста, какой карте тянем? Смотрим. Представляем себе естественную девушку, женщину. Погружаемся туда всем своим утром. И это поможет правильно выбрать вариант. Если же вы чувствуете, что что-то там вы выбрали неправильно, можете перегадать потом. Ну, я думаю, что это вопрос интуиции исключительно и вопрос практики. Да? Вот насколько часто вы смотрите расклады, настолько часто у вас будет все совпадать. Ну что, ребята, выбрали? Первый, второй, третий. Если что-то нужно дольше, пожалуйста, ставьте э, на паузу. А мы начинаем традиционно с первого варианта. Итак, девушка, которая здесь загадываема, она очень свободолюбивая. Скажем так, ветреная, я даже бы сказала. Да, да. Хм. очень такая с огоньком. В принципе, вы ей нравитесь. Она даже думала о сексе с вами по четверочке огней. Она такая страстная натура. Водного знака, скорее всего. Да, выпадает карта влюбленная. Она вообще редко выпадает. Я могу сказать, что вы ей нравитесь. Она, возможно, даже влюблена в вас. Да. Наблюдает за вами. Или вы за ней наблюдаете. Здесь и это, и это проигрывается. И хочет вас наказать за что-то. Наказать, наказать. Ну, игровом плане тоже. Вы поняли, да, о чем это? Такая игривая у вас девушка. Здесь много старших арканов. человек два выпала. Императрица. Я могу сказать, она для вас очень большое значение в вашей жизни Да, она для вас главная женщина. Кто-то здесь серьезно загадывает. То есть это не новое знакомство. Вы давно ее знаете. Также она королева огня, королева жезлов. Она очень сексуальна. И она вас запалила, я могу сказать. Да, она королева воды. Это женщина водного знака. Рыба, рак, скорпион. Она очень чувственная. Она такая, знаете, темпераментно чувственная. С ней э, вы не заскучаете. Если мы... А, спрашиваем, нравитесь ли вы ей да, Основной вопрос Я могу сказать По первой главной карте да, Слуга воздуха Что она вам никогда не покажет Что вы ей нравитесь Первой никогда в жизни Но вы ей нравитесь Ну что ж, это был первый вариант Поздравляю те, кто его выбрал Я думаю, вы довольны увидите именно этот прогноз Второй вариант Хм, десятка воздуха. Ну что ж, этой девушке вы доставили очень много каких-то неприятных моментов. Либо она вас не считала правильно ваше поведение, либо у вас много стен выстроено друг с другом, либо разлука длиной 10 месяцев. Ну, что-то тут мне не очень нравится. Эта карта «Десятка воздухов». Она как бы показывает, что кто-то из этих отношений убежал. Либо она, либо вы. Да? И причем неожиданно тут такой человек стоит, туфельку поймал. Женщина улетает на воздушном шаре, как бы, а он туфельку поймал. Только и стоит такой ловит. «Боже, ну куда ты убегаешь от меня?» Ну, возможно, либо эта женщина да, так поступила, либо вы так поступили с ним. То есть, то тут два варианта может быть. Сейчас мы раскроем, что тут вообще происходит. Да, королева земли, королева воды. Я могу сказать, здесь тоже проигрывается женщина, возможно, тонкой такой организации. Да. Что это значит? Она чувственная, ей, в принципе, аспект любви очень близок. Возможно, у нее действительно есть чувство к вам, но она как королева земли, тут вот такая картинка немного загнана какие-то такие обстоятельства странные, но ей одиноко. Возможно, вы ушли из этих отношений резко, либо вы поставили какой-то ультиматум, но что-то в этой карте не очень хорошее проигрывается, да. Если это не ваша позиция, перезагадайте, но я чувствую, вибрацию от этой карты не очень хорошая. Здесь как бы слезы, слезы женщины. И, возможно, даже она ушла, не вы ушли, а она ушла, потому что вы ее заставили плакать. Есть такой момент здесь, момент того, что кто-то от кого-то ушел по, по причине того, что здесь было что-то нечисто, возможно, у вас были еще отношения. Она императрица выпадает, как и в первом случае. Женщина очень важна вам. Она не просто важна вам, она основная в вашей жизни. Так уж сложились обстоятельства, что вы сейчас не вместе, судя по этим картам, опять-таки, первая карта, что кто-то ушел от кого-то, да? И либо вы не смогли договориться сразу, то есть вы еще и не начинали отношения, но кто-то вас развел, кто-то из чужих людей вмешался в ваши отношения. Тем явным или неявным способом, прошу вот обратить внимание, но эта женщина для вас основная, и небом она вам послана. То есть это старший аркан, вы, вы должны быть с этой женщиной по судьбе, это ваш человек. Нравитесь ли вы ей? Сейчас посмотрим на данный момент, да? Она тоже очень страстно к вам относится. Да, она хотела бы, видите, она вас как бы хотела бы. Встреча с вами по шестерочке воды. Она бы хотела возвращения. Либо она хотела бы возвратиться в эти отношения, либо вы хотели бы возвратиться, Но она думает о вас, она скучает по вам. У нее есть страсть к вам, есть эта страсть. Причем она ее даже мучает. Здесь очень э, женщина такая, которая пережила очень много. Много потерь, Да, женщина выпадает. Саша Арканмаг. Женщина очень сильная духом. Она обладает невероятной какой-то мощью. Она ресурсная. Что это значит? Когда вы вступите в отношения с этой женщиной, ваша жизнь преобразится. Совершенно на таком уровне будете ощущать. Давайте еще посмотрим. Король воды. Меня смотрит мужчина водного знака. Рыба, рак, скорпион. Она этого человека, ей этот человек очень дорог. Очень дорог. Так, и что еще? Вода. Двойка воды, двойка чаш. Здесь настоящее чувство. Здесь не влюбленность, здесь настоящее чувство. Возможно, по карте десятка, вот это первое, что выпало, оно очень давно уже, и оно не имеет, к сожалению, не имеет выхода. То есть... Люди закрыты, люди не рядом, на расстоянии. Знаете, такая горечь от этого расклада идет, потому что здесь настоящее чувство. Карта императрицы Много таких вот э, завязок сказать, что эти люди даны, даны были друг другу свыше. У них пока ничего нет. Но карта Туза Жезлов на обороте дает мне понять, что у них будет это начало, и оно будет просто бешеная страсть и и по двойке кубков настоящая любовь здесь потенциал бешеный огромный потенциал этих отношений то есть это красивейшая пара скорее всего водная и здесь любовь как с вашей стороны так и с ее стороны вы не просто нравитесь она вас очень любит но ждет от вас скорее всего Шагов. Сама, сама женщина, она ранена, я думаю, вряд ли она будет делать первый шаг, если вас интересует продолжение, да, как бы уже не этой темы. Я могу сказать, что первый шаг она ждет, естественно, от вас, потому что ее что-то ранило. Итак, третий вариант, ребята, смотрим. Ну, тут карты солнца, старший аркан. Ну, во-первых, ваша женщина невероятной красоты, по карте солнца. Свободолюбивая, она такая, солнышко светит всем вокруг. У нее очень много поклонников, она всем безумно нравится. Вы для нее солнце. Что это значит? Вы ей светите. То есть она просыпается, думает о вас, как о солнышке. Ложится, солнышко зашло, она тоже о вас думает. Вот такие здесь отношения. Вы ей очень нравится Старший аркан, солнце. Вы успешны в ее глазах. Семерочка воды Она с нетерпением вас ждет в свою жизнь Да, это так Что у нас еще? Карта звезда Она звезда Ну вы знаете, что такое звезда, да? Плюс еще добавим, что это старший аркан Солнце, звезда Это, знаете, женщина на миллион То есть рядом с такой женщиной быть И нравится такой женщине Это уже, считаю, вы такой джекпот выиграли в жизни вы меня поняли. Третий вариант, просто без бесподобно. И еще импер императрица. Ребят, ну это, пожалуй, самый лучший. Вообще, лучшей карт здесь нет. В этой колоде. Ну вот еще двойка кубков, может быть. Ну, опять-таки, да. Вот, десяточка, смотрите. Десяточка пентаклей. Это очень-очень-очень красивая женщина. Очень такая, знаете, в социальном таком мире она, можно сказать бешеный огонь. Ее все желают, ее все хотят рядом с ней быть. А, постоянное внимание. Я не знаю, как вам объяснить эту, эти карты. Вот всенастрия, это вообще, кого вы выбрали, ну, наверное, невероятно красивую. Невероятно в общем, такую, как вам сказать? Не знаю даже, как вам объяснить. Причем дело тут не в том, а статусности ее, да. Дело тут абсолютно не меркатильности меркательности этого вопроса. А в том, что быть такой женщиной, это огромный, огромный такой... А, ну, как... Вы знаете, вы как на пьедестале бы. Вы будете таким императором, потому что с ней хотят быть все. Я думаю, я все объясню. И пятерочка воды. Ну, что ж... Она вас думает. Более того, вы о ней думаете очень часто. Вы постоянно о ней думаете. Вы не можете даже спать, грезите. Да, девяточка воздуха. У вас даже иногда болит голова от этих мыслей, почему вы не вместе. Наверное, у вашей Элизави очень много поклонников, желающих, и у вас просто нет возможности. Да, семерочка огня. У вас постоянно страстные любовные сцены проигрываются в голове с этой женщиной. Кстати, она тоже вас думает. И так, и сяк, и по-всякому. И э, я думаю, что ваша пара в принципе не случайно да, здесь на столе выпала. Ну, а это у нас пустышка, как говорят, она у меня выпадает на тот момент. Я, я как бы даю ей такое, знаете, значение. Каждый оторолок дает сам значение карте пустышка. В моих раскладах эта карта говорит о том, что это со знаком бесконечный плюс. То есть все то, что я сказала, умножьте на тысячу. Вот такой запал в этом раскладе, вот в этой троечке. Карта солнца, звезда, я много чего тут говорила, карта страсти. Девяточка огня, девятка пентаклей. Да, эта женщина запалит вашу жизнь. Вы не будете скучать. Больше я ничего говорить под этим варианту не буду, потому что здесь потрясающие выпали карты. Я думаю, что эта женщина незаурядная, которая здесь проигрывалась. И рада, что у вас есть такая... В общем, нравитесь вы, нравитесь. Во всех трех вариантах нравитесь. В первом варианте, пожалуй, там было, как бы, если говорить по шкале, да, вот второй и третий вариант, это самые такие сладкие были, сладкие отношения в будущем. Ну что ж, я думаю, я вас сегодня порадовала. Видите, такой у нас наоборот и дьявол. Я вас как бы запалила даже немного, да, вашего воображения. Но в любом случае все женщины, которые здесь были на столе, да, загаданы, они очень достойны. На этой сладкой ноте я с вами. До свиданькаюсь. Пишите, что там у вас, как, чего комментируйте ситуации не знаю мне очень интересно все что вы пишете я получу огромное удовольствие когда вы пишете и вы знаете смотрю на всех мальчишек девчонок иногда мне хочется сказать вот каждому из вас кто пишет вы со стороны смотрите вот Допустим, вас что-то мучает, несет какая-то проблемка. Вы отойдите в стороночку да, ненадолго, посмотрите на все это со стороны. И, возможно, увидите сразу же выход из своей ситуации и поймете, что все это такая ерунда. Самое главное, что вы рядом, что у вас есть этот любимый человек. Человечек, человек, не знаю, женщина, мужчина, да. И тогда все вот эти трудности, притирки, которые у вас каждый день случаются, либо непонимание, на самом деле, жизнь без них тоже была бы пресной. Подумайте об этом. В общем, карты сегодня много чего сказали. Всего доброго, до свидания, пока.